Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, милые женщины! Поздравляю вас с 8 марта и желаю вам, желаю вам, конечно же, здоровья, во-первых, красоты, обаяния, но и еще я вам желаю неуспокойности. Никогда не останавливайтесь на достигнутого. потому что человек, любой человек, мужчина, женщина стареет не потому, что они становятся старше, а потому, что они перестают что-то делать. Ну, например, вы перестаете делать зарядку, становитесь более успокоенными и говорите, все, теперь можно отдохнуть, теперь можно спокойно посозерцать. А в этот момент организм говорит, а все, значит, можно ничего не делать. И начинает. И запускаются обратные процессы. Когда вы садитесь за стол то же самое старайтесь помнить о том что да хорошо попробовать всего вкусненького по чуть-чуть но во всем хорошо чувство меры поэтому просыпаемся и начинаем заниматься. Я вам желаю здоровья успехов радости. А сейчас утренняя зарядка. мы с вами сегодня выполняем каждое движение по 8 раз. готовы поехали! Thank mm -hmm. you.